гензан спасибо вам огромное что вы согласились вот с нами поговорить со мной лично о законопроекте вода в об общественном контроле но ну, коротко все-таки нас будут я надеюсь смотреть много людей расскажите о себе кто вы чем занимаетесь послед... последние годы жизни Ну я могу себя считать правозащитником а по профессии я юрист хотя исходная, это не, моя, не первая моя профессия, возглавляю Казахстанское Международное бюро по правам человека и соблюдению законности, одну из крупнейших правозащитных организаций в Центральной Азии, не только в Казахстане, да и на постсоветском пространстве. Возглавляю ее практически с начала 90-х годов, она в 1993 году была создана, зарегистрирована в 1995. м с того времени я ее почти бессменно возглавляю и, соответственно, занимаюсь политическими правами и гражданскими свободами. Но за эти 30 лет работы в этой сфере, не только как правозащитник, но и как профессиональный юрист, я, я естественно, развивался, повышал свою, свой экспертный потенциал, превратился международным экспертом. Поэтому в настоящее время я еще и член Совета экспертов Бюро Бюропатимическим институтом права ОБСЕ как раз по свободе собраний и ассоциации с автор руководящих принципов ОБСЕ на 57 государств по свободе мирных собраний. И еще я член Совета Института прав человека междугодной ассоциации юристов. То есть как бы я на таком пытаюсь на междугодном уровне ну, как-то продвигать свои представления о правах человека и о междугодном праве в этой, в этой части. Поэтому специализируюсь в целом, конечно, на... Не всех правах. Бюро специализируется на правах, которые закреплены в пакте в Международном пакте о гражданских и политических правах. Но тем не менее мы фокусируемся не на всем, потому что есть организации там, кто профессионально занимается свободой слова и выражения мнения, кто-то занимается профессионально то другими вопросами, например, правами женщины, и не дискриминацией, правами детей. Мы, у нас есть 4-5 тем, на которых мы фокусируемся. К ним относятся право на свободу передвижения права беженцев и лиц, и мигрантов. Мы фокусируемся на праве на свободу от пыток и отмену смертной казни. Мы фокусируемся на праве на свободу объединения мирного собрания. Последние годы стали фокусироваться на теме недискриминации в широком смысле и право на свободу совести и религии более узком, но затрагиваем также, естественно, права заключенных, потому что это связано с правом на свободу отпыток, затрагиваем темы, связанные со справедливым судебным процессом в широком смысле, то есть достаточно такое широкое направление, но с определенной специализацией на целом ряде прав. Поэтому закон об общественном контроле, о котором вы меня спрашиваете, это один из важных законов, связанных с возможностями и развитием гражданского общества. Гражданское общество, прежде всего, это вопрос о праве на объединение и участие в управлении делами государства. Мы не так сильно сквокусированы консульт... на праве, э, на свободные и справедливый выбор и управление государством. Здесь тоже есть специализированные организации, которые в Казахстане этим профессионально занимаются. Но, тем не менее, это затрагивает как бы, гражданское общество и его участие в принятии решений. Поэтому эта тема нас интересует, и мы в той или иной степени пытаемся как-то ее развивать или как-то влиять на этот процесс. Ну, в связи с этим у меня вот вопрос. Мы с вами частенько да, пересекаемся последние годы в разных рабочих группах по обсуждению законопроектов, касающихся гражданского общества. Но вот последний опыт как раз создания рабочей группы по закону об общественном контроле и вроде бы все так достаточно радужно начиналось, да, создали группу, пригласили ну, практически всех, ну, без исключения, было, было достаточно широкое представительство, Там было, ну, на мой взгляд, достаточно свободное обсуждение. И тогда как бы вот инициатива, скажем, ну, экспертов, вас, Таня Зинович, Гульмеры Кужукеев, да, была поддержана. Практически вы... Насколько я осведомлена, писали и концепцию, и законопроект, и мы все это в группе обсуждали, читали, комментировали. Но вот потом для меня стало неожиданностью, когда уже пришло время публичного обсуждения этого законопроекта, что те предложения, которые разрабатывались в рабочей группе, они практически не были учтены. Я вот пыталась эти вопросы задавать представителям министерства, ну, как бы на разных площадках. То есть, как это происходит? Можем ли мы на это как-то влиять? То есть, как вот, вот немного, знаете, о той вот черной работе, которую мы делаем в рабочей группе. Ну, чтобы ответить на наш вопрос, надо понимать, в каком контексте происходит работа или участие экспертов гражданского общества или гражданских активистов в работе над законопроектами. У нас, у нас как это, не постигаясь этого слова, крайне перекошенная система всего законотворческого процесса. Вообще, по-хорошему, ну что такое законотворческий процесс? Конечно же, в этом процессе в той или иной степени участвуют какие-то госорганы, которые заинтересованы в правом регулировании каких-то процессов, каких-то вновь возникающих или развивающихся отношений. И в этом нет ничего плохого. Что в этом есть плохое, они не должны быть главными. Понимаете? То есть не должно быть государственный орган, особенно уполномоченный за какую-то сферу, быть одновременно и главным законописцем. И главным, так сказать, тем, который... Госорган считает, что он, раз уполномоченный, вот он и отвечает за то, чтобы развивалось законодательство в этой сфере. А это неправильно. Он же у нас не законотворческий орган, он у нас исполнительный. Он по-хорошему исполнять законы должен, а не писать их. А писать законы с его участием, по-хорошему, инициировать и продвигать должен парламент, то есть как главный законодательный орган, он же не законодательный в смысле, как он у нас сейчас зачастую, представляет из себя такую э, смесь некого оценщика и контролера, который получает какие-то э, документы, их просматривает и поддерживает или не поддерживает, так быть не должно. Вообще, по-хорошему, закон как должен писаться? Возникает проблема, которую нужно урегулировать. Возникает вопрос, который нужно mm -hmm. развить. Возникает какое-то законодательство, которое нужно менять. И дальше инициировать это должна не исполнительная власть. Это должен инициировать в той или иной степени парламент или сообщество. Это ученые, это активисты, это политики, это общество заинтересована в этом вместе с парламентом, а исполнительная власть может в этом участвовать в качестве одного из тех, кто их исполняет, и поэтому может что-то советовать или каким-то образом помогать. У нас все с точностью наоборот. У нас главный законотворец – это правительство, потому mm -hmm. что вы все получаете из правительства. Да? У нас случаи, когда законодательную инициативу проявлял какой-то депутат парламента, можно на пальцах там, максимум двух рук э -э собрать. У нас все идет от правительства. Оно, а правительство у нас, оно же не, так сказать, не выступает самостоятельно, как некий орган, который что-то разрабатывает, а разрабатывает конкретные э, структуры, которые, по мнению, ну, прежде всего, президента и его администрации, они за это отвечают. Вот за что отвечаешь, что, так сказать, и разрабатываешь. Кстати, у нас Уголовно-исполнительный кодекс разрабатывается, прежде всего, конечно, э, Комитетом уголовно-исполнительной системы МВД. А там уголовно-процессуальный кодекс разрабатывается Генеральной прокуратурой. То есть у нас каждый пишет про себя или про свое. Министерство информации общественного развития в его предыдущих реинкарнациях, так сказать, оно пишет и про религию, и про гражданское общество, и про общественные объединения. То есть оно пишет про все и про СМИ, все, что к нему относится. Какие бы они хорошие там не были, какие бы они правильные не были, вы никогда не получите нормального законодательства, потому что оно неизбежно ведомственное, оно неизбежно корпоративное, оно неизбежно прежде всего, естественно, это нормально для любой пирополитической структуры, оно пишется под себя и пишется под собственное понимание, собственные роли в процессе, так сказать, регулирования каких-то общественных отношений. И, и ничего хорошего в этом нет, потому что мы э, дальше сталкиваемся, да, а дальше что происходит? А дальше, конечно, Большей частью э, писать закон сам по себе Министерство не может, хотя старается. И во многих Министерствах есть даже отделы специальные, может они называются юридические, даже отделы законодательства, которые занимаются написанием законов. Соответственно, они э, подтягивают экспертов каких-то. Mm -hmm. Но экспертов они подтягивают под задачу. Они подтягивают тех, во-первых, тех, кто им нужен, во-вторых, тех, кто выполнит концептуально поставленную задачу, что и как нужно делать. Я вам приведу совершенно замечательные примеры своей собственной истории, которые очень хорошо это иллюстрируют. Это были 90-е годы, середина 90-х годов, когда впервые начал обсуждаться вопрос о написании закона о социальном страховании, социальном партнерстве, то есть блока законов, связанных с социальными вопросами и участием правосоюзов в этом. И нам принесли такой проект закона, я тогда параллельно со своим бюро работал в независимых профсоюзах, в конфедерации водных профсоюзов, и нам принесли, ну не то что заключение, на обсуждение, проект закона. Мы схватились за голову. Что, что это значит, закон, который ну, написан был тогда по Министерству труда и социальной защиты, то есть в их интересах, но это закон, который с нашей точки зрения не соответствовал нашим представлениям, как это должно быть, если исходить из интересов наемных рабочих, профсоюзов и так далее. И мы тогда нашли средства и решили написать альтернативный проект. Мы собрали специалистов, юристов, которых нам посоветовали, которых мы знали, которых мы там нашли, складили из них группу человек, семь, если я не ошибаюсь, много лет прошло, и они написали альтернативный проект закона. И мы решили этот альтернативный проект закона разработчиков с разработчиками того проекта закона собрать вместе, чтобы как бы вместе обсудить с участием Министерства и представителей профсоюзов вот эти два подхода. Потому что... Угу. А мы тут им объяснили, какой подход нужен, как нужно концептуально, вот междуводный опыт, вот как это должно быть. Вот. И поэтому нам что надо было? Надо было найти, а кто написал тот первый это закон, государственный. В общем, мы там предприняли разного рода традиционные и нетрадиционные способы добывания информации об авторах законопроекта. И вы себе не представляете, каков был наш результат. За исключением одного человека это писали одни и те же люди. То есть... Вот, значит, те, эти самые люди, которые писали наш законопроект, они и тот писали. Там была разница в одного человека. То есть те же самые эксперты, те же самые ученые, те же самые специалисты писали два противоположных концептуальных закона просто потому, что им заказали. То есть им, им значит, как бы сказать, им поставили задачу, то есть, что мы хотим в этом законе делать. То есть они в данном случае не сильно руководствуются, ну, скажем, там, какими-то высокими соображениями, да им и не надо. Они профессионалы, то есть они знают какую-то сферу, им попросили, значит, так сказать, поставили задачу, э, напишите нам закон, который бы регулировал так и так и так. Они регулируют так и так. Мы им предложили другую, так сказать, они а регулировали по-другому. Почему я это говорю? То есть это не только проблема того, что там э, недостаточно экспертов в той или иной стране, там проблема концептуальная, там проблема задачи. А задачу ставит тот, кто... Этот закон по существу начинает двигать. Поэтому когда на первом этапе значит, мы увидели вот этот проект закона, а я, когда было недавно дискуссионное обсуждение, я говорил, что этот проект закона по существу начинался не в 2020 году, он начинался да, в 2013-2015. И впервые я писал заключение на этот проект законов в 2015. И тогда мы очень резко, я очень резкое такое написал, э -э -э критическое заключение, потому что, как я уже говорил э -э на разных площадках, это 2013-2015 это было похоже на некий такой закон о народном контроле. То есть это была попытка такая как-то ну, больше в популистских, честно говоря, целях значит обществу сказать, что вы тоже тут участвуете и что-то контролируете, но вы выше не, не лезьте, а вы вот там на нижнем уровне, там э, какие-нибудь э, магазинчики, там еще что-нибудь вот проверяете, так сказать, и находите там, где что-то неправильно делают, если вы чем-то не согласны. Вот. Тогда удалось это отбить, и в конце концов дальше не пошли, значит, закон этот принят не был. Понятно, что подвижки шли в основном из России, потому что в России такой закон принят, ну и как я уже говорил, тоже Россия, Узбекистан, Азербайджан. Есть три примера, где такие законы существуют. Поэтому, когда этот проект закона появился официально, и когда Министерство информации и общественного развития, а у меня с Министерством информации и общественного развития ну так, условно говоря, свои счеты после закона о мирных собраниях, проекта закона. Потому что я же был на момент, когда этот проект разрабатывался членом Общественного совета министерства. После чего я из него и вышел сразу же, когда, так сказать, получилось. То было понятно, что... Да, еще один очень важный момент, что нужно понимать, что есть определенная процедура написания проекта. И начинается она по сути с концепции. То есть сначала появляется концепция, что мы хотим добиться, которая выстраивает или формирует некие параметры, потом уже которые в рамках юридической техники уже эксперты прописывают на уровне непосредственного проекта нормативного права. акта. сначала концепция, то есть что мы хотим этим законом добиться, как он должен выглядеть. То есть общее представление об этом проекте закона. Поэтому и вот э, самый трудный момент заключается в том, что повлиять уже на концепцию почти невозможно. Потому что как только она появляется, работает бюрократическая система, появляется, ее с кем-то обсуждают, то есть подвинуть на концептуальном уровне очень трудно. Да. Поэтому когда да -да -да. появилась концепция, мы сразу же, и я, и те, кто вы перечислили, еще несколько человек, мы написали свои замечания. То есть первая моя реакция была на концепцию. Я снова написал то, что писал в 2013-2015 годах, что не нужно этого делать, потому что концептуально вы опять создаете какую-то группу специальных проверяющих и контролеров, которые будут иметь какие-то такие специальные лицензии на оценку на отстрел разных там слава богу не бизнесменов. Естественно, что бизнесмены от mm -hmm. Эмикен сразу же против того, чтобы мы туда включили, выступили. Вот. А так значит, где-то госорганы. Причем, моя попытка назвать, зачем вам это надо, то есть, э, с учетом того, что есть раз, э, различные, разные э, формы и методы, уже существующие для того, чтобы как-то контролировать действия государственных органов. Я еще такую вещь вам скажу, Светлана, что, к моему глубокому сожалению, эта проблема, она, э, или вернее, ее корни кроются не здесь, и не в общественном контроле. Они кроются в том, что у нас нет э, нормальной демократической системы управления как таковой. С разделением властей, системой сдержек и провесов, политическим плюрализмом и с оппозицией различных органов власти, прежде всего в э, парламенте и в местных представительных э, органов власти. Потому что большая часть того, что мы пытаемся поставить под общественный контроль, должна реализовываться через наших представителей, потому что они представительная власть. Это они mm -hmm. должны максимально использовать, особенно на уровне государственных органов, государственных структур. А общество в данном случае имеет свои инструменты, свои институты, которые дополняют и усиливают. А если тех совсем нету, то заменить отсутствие тех, какими бы замечательными законами мы ни писали, невозможно. Потому что демократическая система так работать не может. Демократическая uh -huh. система она, ⁇ она, она система. В ней разные инструменты, институты, процедуры на разных уровнях. И когда я читаю в одном из первых проектов этого закона, как расписывалось очень подробно, а первый проект закона, он был больше похож на такой кодекс народного контроля. Он был случай, да, да, там было 50 с лишним стат статей, и там было, значит, как вот эти самые проверяющие будут посещать эти самые госорганы, как госорганы будут их пускать или не пускать и так далее. И я задался очень простым таким, знаете, слегка даже ироническим вопросом, извините, а что они там будут проверять, вот эти вот самые бедолаги. То есть, когда проверяют какой-то госорган вот даже по какой-то деятельности, это формируется комплексная группа, да, в нее входят экономисты, юристы, специалисты по этой сфере деятельности, который этот орган контролирует и так далее. А что будет от этого НПО, которое туда придет? Ну вот зашел я, я чисто практически, зашел я да, в это министерство. Да, да, да. Что я в этом министерстве буду проверять? По кабинетам пройду, документы потребую, там где у вас, как вы себе это представляете на практике? То есть вот кто и что будет проверять? В этом нет никакого нормального смысла. Потому что у каждого органа своя специфика, свои формы и методы, свой механизм, где общество дополняет, помогает или имеет какую-то свою специфическую роль в этом. Тот же самый обычный человек, который берет и проверяет деньги, вот на сайте госоргана, как это, например, сделали по правам инвалидов, и проверяет, насколько госорганы соблюдают, например, законодательство в части возможностей в электронном правительстве с ограниченными возможностями, по слуху, там по зрению и так далее, иметь доступ к государственной информации, это тоже общественный контроль. Это тоже yeah. люди, какие -то. yeah. причем это обычные люди без всякого вашего закона. Они это просто делают. Потому что есть закон о порядке обращения физических юридических, а есть и то, что вообще никаким законом не нужно прописывать. Просто оно существует по факту, потому что это избиратели, это налогоплательщики, это источник власти, исходя из Конституции. И нет никакой необходимости что-то специально закреплять, какие-то дополнительные права. Не надо мне закреплять права. Вы мне максимум закрепите, что мне нельзя. То есть, понимать, какая у вас информация для госсекретов, и в какую часть ваших действий я не могу и почему вмешиваться. К сожалению, вот на первом этом этапе, уже когда появилась концепция, мы на нее, конечно, прилично, условно говоря, наехали и попытались как-то в первых разговорах, во-первых, на нее повлиять, без особого, честно говоря, успеха. Потому что, как вы понимаете, после концепции появился закон. Вот первый проект закона с этими несколькими десятками страниц и с разного рода попытками, причем очень странными, ведь он был назван был очень громко, закон об общественном контроле. А в действительности он был... Закон, я бы его так назвал, очень узкий, потому что многое из общественного контроля перекрывается другими законами, там экологическим кодексом с обязательной общественной экологической экспертизой или уголовно-исполитетным кодексом с действительностью национального превентивного механизма и общественных влиятельных комиссий. То есть, есть разные законы, в которых какие-то уже есть. Есть законы об общественных советах, есть закон о доступе к информации. А этот, как бы он был закон, о правах определенных некоммерческих организаций куда-то приходить и, на и по поводу чего-то э, давать рекомендации. Причем без всякого представления, как это будет действовать. Вот. И, и, и, и когда я на это посмотрел, значит, я сразу сказал, что э, там не было формальной, э, формально рабочей группы создана Была площадка для обсуждения, куда приглашались те, кто заинтересован, кто-то из экспертов, кто-то из наиболее таких известных или громких там, представителей правительственных организаций, экспертов гражданского общества, и там что-то это обсуждалось. Но обсуждать это было очень тяжело, потому что они, ну скажем так, давили на... Вот просто вот, у нас есть поручение. Здесь еще есть еще интересный такой момент, что ну, он, как бы, он должен был бы быть позитивным, а он негативный. Я его называю пожелание президента или там какое нибудь президентское послание. Да, да, президентское, да. это знаете, как это самое, как, э, стихийное бедствие, понимаете? Потому что оно, да, значит, сказать, согласна, точно. Оно сверху, как бы, прилетает, значит, так сказать, поручением, и все начинает бегать в разных направлениях. И, и все вот это бегает, значит, так сказать, государственный орган, потому что он получил поручение, у него есть сроки, у него есть планы, и он должен там кровь из носу, убейся об землю, но чтобы чего-то было. И оно еще должно было быть принято. И здесь, как бы они, они зажаты между нашим недовольством или нашим участием, или нашей критикой, и сроками и указаниями сверху, которые никто не меняет. И попытка там как-то заикнуться, давайте не закон о общественном контроле, а об основах общественного контроля. Или принципах общественного. Давайте сделаем рамочный закон, который дает какие-то параметры. Нельзя, президент сказал, так сказать. Летают низко, так вот, значит, летают низко. Вот у меня здесь вот сразу один вопрос. Он меня очень долго мучает практически с каждым вот этим законопроектом. То есть зачем? Вот разумный, то есть, ну вот, вот зачем нам сейчас общественный контроль? Зачем он тому же президенту, да, госаппарату? Откуда, грубо говоря, ноги-то растут? Откуда вот uh -huh. это появляется uh -huh. и потом вот так трансформируется? Вы понимаете дело в чем? Когда вы имеете жестко вертикальную систему управления, когда эта система не, так, не распределена ни по компетенции, ни по ответственности, нормально, Она торчит как ну не знаю, как такой большой столб или стелла, как я ее называю, с репродуктором наверху. То понимаете, она, она так работает. Дело в том, что законодательство, оно же не обязательно такое концептуальное, пахальное, как какой-то закон, который устанавливает новые правовые институты, совершенно новую какую-то процедуру. Чаще всего законодательство -то разрабатывается для более приземленных вещей. Что-то улучшает, что-то поправляет. То есть не так, как у нас, ну, например такие серьезные моменты, как сейчас будет административный процедурно-процессальный кодекс, введение да, административной юстиции, или в начале 2000-х, введение ювенальной юстиции. Это серьезные mm -hmm. такие большие, или там введение суда присяжных. Это mm -hmm. очень серьезные институты, которые внедряются. По идее, то, что, так сказать, не вот такого невероятного плана, должно на более низком уровне работать. Где просто депутаты, госорганы, общества обсуждают вопросы и предлагают что-то поправить, что-то улучшить, какие-то дополнительные законы Но поскольку эта система вертикальная, то никто ничего вот так поправлять или что-то делать внизу не может. Он начинает что-то делать, когда приходит сверху. А сверху приходит то, что в этот момент было вложено в уши, или почему-то, по каким-то причинам, которые нам обычно неведомы, вот решили, что нужно так. Я думаю, что могу сказать, почему это так, сказать, вот так сработало, потому что, могу только предполагать, но есть кое-какие соображения по этому поводу, первое, это, конечно, создали систему общественных советов, а все-таки они в достаточной степени не работают, или так как бы хотели не работают. и по кадровому составу, и по влиянию, и так далее. Они больше превратились, ну, тоже в такие весьма второстепенные структуры. То есть, ну, ну да, да, там чего-то. Я помню, как то время, я был в этом общественном сети Миора, мне там каждую неделю присылали несколько там десятков каких-то приказов и так, далее, и так далее. У меня не было времени, не то чтобы их просмотреть, просто никакого. Во-вторых, многое большая часть меня не касалась. В-третьих, они не касались каких-то серьезных вопросов. А с другой стороны получалось, что их согласовали со мной как членов общественного совета. И получалось, ну, что да. я какую-то легитимацию обеспечивал да, для этого процесса. Да. То есть это несколько задач. Первая задача – это некая легитимация деятельности властей, которые понимают, что есть серьезный разрыв между властью и обществом, что общество в принятии решений никак не участвует. И это какой-то такой небольшие мостики, но которые не очень хорошо работают. Второе – это попытка как-то Подвить, подтолкнуть гражданское общество, активизировать гражданское общество, что вот вам даются дополнительные полномочия, вы получаете возможности дополнительного контроля, давайте вот, так сказать, дополнить. То есть появилось несколько таких концептуальных вещей. Я думаю, что без всякой, будем говорить, без всякого представления четкого о международном опыте, без всякого представления, как это работает, и больше такого, знаете, идеологически слегка идеологически, слегка популистского, слегка действительно желание, может быть, что-то улучшить соображение. Дальше все это было, будем говорить, определено как общественный контроль и дано поручение. То есть тут, тут логика очень простая. То есть вот попытаться принять какой-то закон, который бы вот это все значит, в какие-то правые рамки поставил. С одной стороны, легитимизируя через общественный свет и прочие все эти структуры деятельность государства, с другой стороны, как-то катализируя деятельность гражданского общества, помогая его какой-то консолидации для того, чтобы оно участвовало в этом процессе, что появятся где-то специальные вот эти вот проверяющие. Причем моя попытка выяснить целый ряд очень практических вещей, как человек, который 30 лет возглавляет про защите скажите, а на какие деньги эти... Ну, Ребята работать будут. Вопрос, Откуда да. у них? У них же нету. То есть вы думаете, что они сидят и ждут, когда к ним придут и скажут, что им надо делать? Они выживают. То есть у нас нет ни традиции благотворительности, у нас бизнес не поддерживает гражданский сектор, а тем более, когда речь идет о гражданском секторе. А брать у государства по социальному заказу на проверку его самого тоже как-то не очень. Есть, ну да, тут То есть отражает. тут огромное количество разных проблем. Но тем не менее, тем не менее, Идея была вот э, где-то вот такая. Правда, реализована она была, как обычно. То есть она реализована была, исходя из того, как могут исполнители, исходя из их представлений, исходя из сроков, исходя из задания сверху. Поэтому, когда появился этот первый закон, значит, после концепции, с которой мы ничего сделать не смогли, несмотря на то, что мы писали, и появился первый проект закона, мы тоже на него написали разгромную рецензию и решили, раз уж дело пошло таким образом написать альтернатив. И мы вот, я и Татьяна, и Ульмир, еще несколько человек, мы написали вот этот альтернативный проект закона, вы тоже участвовали на каком-то этапе вот обсуждения его, вы написали этот альтернативный проект, и первое, если вы помните, вы участвовали в ряде из этих обсуждений, то есть я с самого первого, вообще с первого сбора по эту тему все время значит настаивал на рамочном законе. Да, То есть да, это да. моя была принципиальная концептуальная позиция, потому что прекрасно понимал, что все другое еще хуже. То есть это не полное решение, но все другое на порядок хуже, потому что нельзя писать инструктивный закон об общественном контроле с учетом разнообразия форм. Он должен быть максимально свободен, потому что, как я уже говорил, люди, формальные, неформальные организации в рамках каких-то процедур без процедур просто за счет коммуникации между государством все равно этим занимаются. Формы очень многие, различные, и они не должны быть исчерпывающими ни формы, ни виды, ни методы, а еще и больше специфики, когда речь идет о, о каких-то конкретных сферах государственного управления. Поэтому в конце вот... концов, вот, сказать, но он пока появился не этот. Потом критика угу. пошла с разных сторон. Мы пришли со своим проектом закона и потихонечку так сказать, в этом смысле начал ну, как бы сдвигаться в сторону нормальной. Я, я на этом этапе был уже удовлетворен, что согласились, что это должен быть рамочный. Хотя mm -hmm. бы вреда от него не будет такого, какой мог бы быть, если бы вот приняли тот, который был первым. Вот. А, дальше, а дальше было все как обычно и с любыми другими законами. Потому что еще раз, понимаете, когда законы пишет исполнительная власть, это всегда плохо. Тут без исключений. Какая бы она ни была вообще такая приверженная права человека, это всегда плохо, потому что она исполнительная, она не законодательная. Это не ее задача вообще. Она может в этом процессе, она может входить в рабочие группы, которые... А mm -hmm. она создает рабочие группы и сама является главной. Ну, вот у меня здесь несколько моментов, и я вот вас слушаю, и мне тоже очень хочется с вами это обсудить. Ваше мнение мне очень интересно. Первое. Вот мы говорили, вы говорили о международном опыте. Да, получается, что таких законов на самом деле очень мало. Это вот Россия, Азербайджан, Узбекистан и, и, наверное, как бы все. Да? Но мы все равно принимаем. Второй момент, да, мы говорим о том, что вот о, су, о субъектах. И сразу везде возникает вопрос о том, что кто имеет право, насколько мы профессиональны, должно ли это быть в уставе, общественный контроль и так далее. И так далее. То есть это получается такие. Ну, ну, препоны, препятствия для того, к тому же осуществлению. А еще один момент, вот мне многие задают вопросы, я вот с многими сейчас, с представителями гражданского общества, экспертами, вот у нас нет понимания вот этого рамочного закона. Да, вот я как бы три вопроса вам сразу задаю, потому что они между собой взаимосвязаны. Да, да. То есть в чем плюс вот, этот, вот этого рамочного законы, То есть мне разъясните, да, лично мне, да. Да, вот понимание. Ну, я вроде понимаю, но чтобы это было понятно и вот э, в любом там дальнем уголке нашей страны, и любому представителю некоммерческой организации. И э, еще, э, еще один момент, это вот вопрос, знаете, такого... Я даже не могу сказать, а зачем нам, ну вот опять, вообще общего понимания общественного участия, общественного контроля. Потому что как только мы начинаем говорить об этом законе, мы начинаем говорить о том, что у нас нет базы для развития тех же некоммерческих организаций любых общественных инициатив, что у нас не работает доступ к информации, без которого ни общественный мониторинг, ни общественный контроль не может и так далее, и так далее. А получается, что мы пытаемся какую-то красивую бугоречку пришить и таким образом. Вот сказать, что у нас все в порядке. Вот как бы четыре таких момента, которые меня все время тревожат. Вот в любом порядке можете рассказать, отвечать. Но, перед тем, как отвечать, я, так сказать, позволю себе напомнить, ну, или напомнить, так как бы сказать вам такую, такую вещь, что когда шло обсуждение необходимости принятия нового закона об адвокатуре, вот того, который был принят, да, да, да закон об адвокатской деятельности правовой и правовой юридической помощи. И когда сейчас обсуждались поправки в него, которые вот сейчас там перешли к президенту, там, президент направил в Конституционный совет, там, и, так сказать, какой-то все-таки процесс идет. У меня были дискуссии в Министерстве юстиции, включая и с министром, и с, ну, там, и с рядом представителями Министерства юстиции, которая, как известно, стояла из-за этим законом, и за поправки к нему. И понимаете, что происходило? Приблизительно то же самое, о чем вы сейчас говорите. Я говорил э, простую вещь, что, конечно, э, адвокатура казахстанская требует реформирования, то есть она требует развития. Но ну, давайте не реформируем развития, развитие. Потому что она еще в значительной степени пришла из Советского прошлого, из какой-то по, по структуре организации, есть много вопросов, связанных с качеством, представляемой юридической помощи, с представлением ее, особенно, которое за счет государства. И так далее. Много вопросов есть. Но также, я э, сейчас приду вот к ответу на, на ваши четыре <сёк> вопроса, и точно такие же аргументы у меня были там, когда я говорил, что, уважаемые, это все действительно нужно делать. И, нужно, не должно существовать по идее отдельно там юридических, палат, юридических консультантов там, или адвокатуры. Это все должно быть вместе. Все юристы, которые предоставляют квалифицированную юридическую помощь, должны быть вместе. И общие стандарты должны быть более-менее одинаковые. И что должна существовать определенная схема, что существующая система консультаций, ну, все-таки она в мире в том виде не существует. Она пришла тоже из советского прошлого. Но! У меня было большое но. дело в том, что начинать надо с независимого суда. Начинать надо с органов, которые должны действовать в рамках закона. Убрать обвинительный уклон. Это не, то есть это важно, но это не будет само по себе ничего не сделает. Потому что есть более серьезные проблемы. Понятно, что это неведение министерства юстиции, и он этим занимается. Но есть очень много проблем в правовой системе как таковой. В обеспечении равенства сторон, в обеспечении прав процессуальных и так далее. Огромное количество проблем. И пока это все не, не перевернешь, Трудно рассчитывать, что организационные или какие-то иные изменения в адвокатуре вот, вытащит из этого болота за волосы всю правую систему. Так вот, почему я об этом говорю? Потому что почему нет в тех странах, которые, в отличие от вот трех, которые вы перечислили, нет подобного рода закона? Потому что развитые демократические политические системы. Потому что большая часть этих вопросов не нужна, она существует сама по себе за счет того, второе, повторяюсь, разделения властей, системы сдержек против весов, представления об обществе и налогоплательщика как главных и создания всей системы законодательства и представления взаимоотношений государства и общества как, так сказать, будем говорить, услугодателей, услугополучателей. И тогда, естественно, вы выстраиваете какие-то механизмы. Уже исходя из возникающих проблем или задач в каких-то специфических областях. Потому что над всем этим нависают независимые средства массовой информации, плюсная политическая система, оппозиционные политические партии, депутаты оппозиционные парламенты и в местных органов власти, которые от имени народа не просто пишут законы, а от имени народа представляют их. Возвращение исполнительной властью, проверяя, как она выполняет законы, а вы их выбираете, чтобы они этим занимались. Тогда это все начинает работать, и общество, как я уже сказал, которое вообще-то сфера больше горизонтальная, она с государством пересекается, когда это очень нужно, а так она решает свои проблемы не стоит. для этого она и общество гражданское. А у нас, поскольку ничего того нету, то гражданское общество или его зачатки оказываются один на один со всей этой государственной системой. Вот если исходить из этого посыла, то моя позиция была следующая, что с учетом ну, во-первых, конечно, мы тоже зажаты, да? Есть поручение президента, оно все равно будет выполнено. Да, да, Знаете, да, да. Убедить, убедить, что этого не нужно, вот очень сложно. В принципе, может быть, и он был, был бы, не был бы необходим такой закон, если бы было четкое представление, как улучшить, усовершенствовать, сделать более эффективными механизмы взаимодействия государства общего в разных отдельных областях. Потому что, как я уже говорил, в уголовно исполнительной сфере это одно, в экологической это другое, в области прав потребителей это третье, в области там, контроля за качеством услуг четвертое. То есть это разные специфические сферы, где действуют разные специфические институты, механизмы, процедуры, плюс еще огромное пространство, где ничего не надо. Потому что люди сами по себе через доступ к информации, через средства информации, они все равно привлекают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 Наполнить реальным содержанием для конкретных сфер деятельности, в которых своя специфика, в которых свои, тогда и тогда улучшать национальный примитивный механизм по контролю за местами лишения свободы или по контролю за закрытыми учреждениями или детскими домами. Усилить закон о правах потребителей, чтобы была возможность проверять в том числе монополистов и смотреть, как они выполняют закон, если этого не делает представитель органов власти что были очень четкие представления, как должны работать общественные слушания, когда принимаются экологические проекты, затрагивающие интересы. То есть вы дальше начинаете работать в конкретных, четких сферах, где свой инструментарий, но и свой инструментарий, и свои процедуры, и свои объекты, и субъекты базируются на рамочном представлении, как это работает. Вот в чем была главная идея и главная задача. Поэтому мы исходили, когда на последнем этапе уже государство, в лице МИОРа попыталась э, разработать уже рамочный закон. Но тот, как они его видят, угу. который был немножко похож на то, что мы слышали, и с чем я тоже с целым рядом положительно не согласен. Когда мы сели и еще раз поработали и свой альтернативный попытались совместить с этим государством и сделать из него вот с концептуальной точки зрения, с точки представления, что-то удобоваримое. Мы это отправили но, к сожалению, на сайте МИОРа продолжает быть вот тот, ну, чуть-чуть улучшенный, но, тем не менее, э, так сказать, отличающийся от нашего проекта. Мы свой проект будем продолжать, естественно, направим к депутатам парламента, будем готовы к любым дискуссиям, угу. но, тем не менее, э, идем. И еще один момент, на который я хотел обратить внимание, э, на два момента. Первый заключается в том, что у нас... Несмотря на 30 лет развития, все-таки мы 30 лет развиваемся, продолжаем развиваться в авторитарной системе. И эта авторитарная система все время говорила нам, что экономика раньше, политика потом. Общественный контроль ⁇ это политический инструмент. Не должно быть никаких иллюзий по этому поводу. То есть это общественная политика. То есть есть политика борьба за власть, есть общественная политика, это общественное участие. Общество участвуя в принятии решений реализует политическую функцию. Не должно быть никаких людей в этом плане. Просто это не политическая функция в прямом сражении за власть. Этим занимается оппозиция и власть. А это политическая функция в части участия в управлении и контроля власти. И поскольку она политическая, то она, хотим мы того или не хотим, зависит от политического контекста. И в авторитарном политическом контексте прыгнуть выше головы, как бы мы ни хотели, не удастся. Поэтому мы можем говорить о том, что, когда я слышу о том, что, а зачем вам вообще этот закон, значит, дескать, без него лучше, вопрос так далее, вопрос простой, а что вы хотите взамен, сказать. Ну, этого закона нет, да? Проблемы при этом не решаются, да, они продолжают существовать. Значит, все равно мы, мы должны будем что-то делать с специальным законодательством, касающимся определенных сфер, да, но только без представления о понятийном аппарате, о принципах, о том, как это должно делать. Ну, без проблем, можно его не делать. Так сказать. Но тогда что взамен? И при этом все время нужно понимать, что это следствие, а не причина. Что все равно причина – это политическое устройство, политическая государственная система и режим, который существует. В да, да, да. Пока он такой, как есть, ничего вы не сделаете. Можно не принимать закон, можно принимать закон, но мало что будет возможно делать. Просто для меня... От, я согласен с кем-то, кто участвовал в этом аппарате, не помню, кто это сказал, что для меня главное, чтобы от этого не было, во-первых, вреда, то есть это ключевой момент, а второй, чтобы от этого была какая-то польза, хотя бы в смысле понятийного аппарата и представления принципов. А потом надо работать в рамках относительно узкого политического коридора по каждому рынке, где кто чем заинтересован. Мы занимаемся национальным принятивным механизмом, многие сотрудники бюро, члены этих групп и координационного совета, мы будем продолжать его стараться укреплять и улучшать, потому что он у нас хотя бы есть, в России его нет. Да? Mm -hmm. раз он у нас есть, надо использовать этот вариант. Он не удовлетворяет зачастую, зачастую, так сказать, это но все равно как бы, что-то можно в этом делать, постоянно понимая, что, конечно, существует определенный политический контекст. И этот закон в том виде, в котором мы его продвигаем, пытались продвигать, он ничего не как бы, усугубляет, он не создает проблем, но он дает какое-то представление о, о роли граждан и так далее. При этом, если вы его посмотрите внимательно, то он максимально такой гибкий, то есть он там везде написано: там нет никаких ограничений по субъектам, нет никаких ограничений по формам и методам. Везде максимальная свобода, потому что мы прекрасно понимаем, что в какой-то сфере своя специфика может продиктовать какой-то другой формат, какие-то другие институты, какие-то другие процедуры. Да, да, да, я, я смотрела и согласна это было абсолютно. Но в заключение, вы знаете, хотела вот обсудить, потому что мы постоянно с вами когда встречаемся, и вот вы сейчас об этом сказали. То есть вся наша работа, да, вот ну, некоммерческих организаций, там, активистов, экспертов, это ну какие-то заградительные меры на тех инициативах, которые вот. Выходят да, из госорганов. То есть я последние годы себя ловлю на том, что мы стараемся просто убрать вред. И если, если вдруг повезет очень сильно, то еще и какую-то пользу да, в законодательство внести. Но я считаю всегда своей победой, что если удается какие-то вот самые страшные вещи, какие-то просто не, не пустить, чтобы они ну, повлияли там, на, на работу, ну, просто на жизнедеятельность тех же организаций. Вот я, я чувствую я чувствую это, как вы думаете, я правильно чувствую или нет? Вот похоже на правду. Если вы откроете, ну мы ее в принципе не публикуем, нет особого смысла в этом, но если открыть нашу стратегию, Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, вот за последние наверное лет 15, может быть даже больше, наверное, 2000 с начала 2000-х годов, она, мы ее каждый раз стараемся написать на 5 лет, на 2, на 3 года вперед. То есть, такие стратегические стратегии нашего развития. Вот если вы откроете, вы увидите в э, каждой стратегии одно и то же. Это, будем говорить так, симбиоз программ assistance и resistance. То есть, симбиоз программ помощи и сопротивления. Потому что и соотношение их обычно не в пользу помощи, обычно, я прекрасно понимаю, это еще и связано с нашей спецификой, потому что занимаемся политическими правами и гражданскими свободами, наиболее таким чувствительным, mm -hmm. чувствительной темой. Но тем не менее, мы исходим из, точно из тех же соображений. То есть мы исходим из соображений, что если есть политическое пространство, если есть политическая воля, иногда это появляется в менее таких политических чувствительных сферах, то это пространство нужно использовать для системных, концептуальных изменений есть это возможно сделать. Возможно это сделать, поэтому мы поддерживаем, Вот посмотрим, как это будет действовать на практике тот же самый административный процедурно-процессуальный кодекс, потому что введение административной юстиции это достаточно важный шаг. И он должен, как власти полагают, я с осторожным оптимизмом на это смотрю, но тем не менее посмотрим, как это будет работать, потому что он помогает перевернуть представление госорганов о самих себе и граждан о самих себе в рамках новых процедур скажем так, судебных процессов между гражданином и государством. Вот, значит, когда появляется или винная истиция, или еще какие-то подобного рода сферы, где вы можете помогать, использовать свой экспертный потенциал, подтягивать свои ресурсы из-за рубежа, так сказать, смотреть на разный опыт, похожий на нас, не похожий. Вот я вам приведу вам простой пример. Мы сейчас готовим такую что-то вроде концептуальной записки по борьбе с дискриминацией в Казахстане. Вот. Есть очень хороший опыт Молдовы, то есть замечательный опыт Молдовы, наиболее близкий к нам, который мы там приводим, очень хороший. То есть это можно использовать в качестве примера. То есть тогда можно тащить best practices, как говорят по-английски, лучший опыт, лучшие практики и пытаться что-то сделать. Да, согласен с вами, таких сфер ну, скажем так, не так много. Обычно это resistance. Причем resistance в таком смысле, что иногда ты сопротивляешься против ну, каких-то откровенного ужас, ужас, ужаса, ужаса, вот. да. ужаса. И вот в этом самом смысле часто я, я из таких наиболее сильных, будем говорить так, провалов, к таким наиболее сильным провалам могу отнести, конечно, закон 2011 года о религиозных и религиозных объединениях, конечно, поправки, конечно, закона профсоюза, конечно, поправки нашего законодательства об отчетности и всякой вот этой финансовой mm -hmm. и прочей ерунде. Это, конечно, очень сильные откаты назад. Но иногда на уровне, когда это или закон о мирных собраниях последний, которые, я тоже считаю, откровенным провалом. Но, тем не менее, где-то что-то удается в каких-то других случаях, во всяком случае, не допустить уж такой откровенно ограничительных и репрессивных каких-то положений. И уже этим удовлетворяешься, что это, если это удается сделать. Вот очень жаль, что вот на борьбу с этим или на, так сказать, на противодействие уходит огромное количество сил, ресурсов, нервов при, при четком понимании, что все равно через какое-то время это будет понятно, что это надо будет отменять и возвращаться. И у меня есть уже много таких примеров, значит, когда ну, ну, правота была очевидна. Вот. Но ты оказываешься в ситуации, когда ты пытаешься что-то писать, возвращаешься снова, что вот это вот так, вот это вот неправильно. Но еще раз хочу сказать главную мысль. Вы понимаете, никуда мы не денемся, ни гражданское общество, как бы мы ни пытались, ни отдельные граждане, которые активисты или которые заинтересованы в, в какой-то работе на общее благо, мы никуда не денемся от понимания, что большая часть всех проблем связаны с, с, с недостатком политических реформ и политического реформирования. Если этого, то есть полит, изменение политического контекста. Если политический контекст не будет развиваться в нормальном направлении, создавая, опять же, рамки концептуальные для нормального демократического устройства, то мы будем продолжать существовать, где-то чуть-чуть поможем, где-то в основном пытаемся чего-то не допустить. И здесь полная иллюзия, что это может быть как-то по-другому. Оно по-другому не может быть, потому что это на таком на уровне концептуальных системных представлений. Если эти системы представления не меняются, ну, вы продолжаете, так сказать, находиться в том же самом пространстве и, и что-то с этим сделать очень трудно, То есть вы, вы как бы вы ни хотели. Поэтому даже тот, самый, тот же самый закон общественном контроле, если он даже будет принят вот таким рамочным, ну, так же, как вы помните, мы работали немножко, участвовали в работе над концепцией развития гражданского общества, если вы помните, я тоже дистанцировался от каких-то таких четких, пытался написать только раздел, связанный с общими принципами. Да, да, да, Надо точно. хотя бы устанавливать какие-то общие представления, хотя бы ты забиваешь какие-то колышки о том, как это должно выглядеть. Наступит момент, когда политическая воля так сказать, сформируется и пойдет такой демократический процесс, и дай бог, чтобы он прошел эволюционным путем, а не, не был в результате какого-то падения экономического, социального или прочего, то тогда появится пространство, где вы достаточно быстро и легко что-то сможете сделать. И вот я приведу вам последний пример, что когда пошел с начала 2000-х годов процесс, так сказать, борьбы такой, более активной, эффективной борьбы с пытками, то там было несколько направлений. Ратифицировали конвенцию против пыток, потом создали, начали создавать общественные наблюдательные комиссии, чтобы посещать в тюрьму уже появился прорыв, то есть возможность посещать э, и осуществлять общественный контроль в местах лишения свободы и прочее. Потом появился, стал потихонечку разрабатываться разобраться национальный приемный механизм. И в 2004 году даже, э, если помните, была финансовая система передана в Министерство юстиции до 2012 года. Да, помню. Там были достаточно серьезные реформы, там менялась психология, э, были тренинги и все такого. Но продержалось это 7 лет меньше даже. Потом развернулось и все вернулось обратно. Но хотя бы что-то осталось. Общественные предприятия комиссии, социальные предприятия механизмы остались. Но система продолжает быть милитаризованной, ее не удалось демилитаризовать, ее не удалось превратить из военной организации в место, где просто изолируют людей, но дальше пытаются их социально реабилитировать, чтобы они вышли нормальными в общество и не разрушенными не физически, не морально, так сказать, не обязательно перевоспитанными, но хотя бы с каким-то Социальной абитуриенции, большим пониманием, как жить в социуме. Вот, ничего этого не произошло, мы продолжаем существовать, хоть и с меньшим количеством заключенных. Так что тут ну, чему-то сопротивляешься, чего-то удалось добиться. Поэтому ну, это жизнь. Ну да. Ну, в заключение, да, я хочу Спасибо огромное. Вот за, за такую беседу, потому что очень много нюансов важных, мне кажется, мы сегодня с вами вот затронули. Но и за, самое последнее заключение, вот что бы вы посоветовали, потому что очень часто вот, некоммерческие организации потом обращаются, типа, ну, Светлана, вот, приняли законы, что теперь делать? А почему мы об этом раньше не знали? Мне хочется, вот, чтобы вы могли какой дать совет вот, некоммерческим организациям, лидерам, что сейчас мы можем сделать, чтобы все-таки... ну пришел закон, который будет как минимум не вредный для нашей деятельности. Ну, я думаю, что прежде всего надо, чтобы, ну, во-первых, нужно быть информированным. Поэтому начать с того, чтобы посмотреть официальный проект, посмотреть то, что мы подготовили. Понимать вместе с пояснительной запиской, или, скажем, с разъяснением, почему именно мы это написали, то, что я, у вас есть, то, что мы, так сказать, написали, да, да, так, расслаем, так сказать. Там, поп... там все, да, там да, все достаточно. Второе. Момент, что если он даже будет принят вот в том э, виде, может быть, Склихау потому что дальше можно будет поработать еще в парламенте и попытаться, так сказать, там поубеждать депутатов делать. Если он будет принят, ну, так сказать, идеально в том виде, как мы это сделали, или хотя бы в каком-то, так сказать, совмещенном варианте, то следующее, что нужно делать в некоммерческой использовать его для работы над улучшением того законодательства, в рамках которого они работают, где их интересы mm -hmm. закладываются. Потому что, когда речь идет о инвалидах или организации инвалидов, есть закон о социальной защите инвалидов. Какие-то другие законы, где сейчас... Или та же самая конвенция правых инвалидов, которую нужно реализовать на практике. То есть дальше надо, имея эти рамки, эти принципы основные, эти основные представления, их реализовывать со спецификой, с определенным сексуальным, процедурным и прочим инструментарием в той сфере, в которой вы специализируетесь, в которой вы занимаетесь, которая вас интересует. И, э, реформировать закон об общественных советах, если не доверяет, будем говорить, улучшать закон о доступе к информации, вот. закон о доступе, значит, смотреть, как будет использовать и учиться, мы, мы собираемся. Но если да, все будет хорошо и у нас будут ресурсы, мы собираемся в июне-июле организовать тренинги по применению этого нового административно-процедурного процессуального кодекса, которым mm -hmm. можно пользоваться достаточно активно и судиться с государственными органами. Там много чего интересного, потому что то, что раньше было в гражданском процессуальном кодексе об обжаловании решений, там, оспаривании решений действий mm -hmm. каких-то актов, до сейчас все туда перешло. Там своя специфика. То есть просто Учиться и пытаться, так сказать, продвигать теперь на его основе, он для этого и существует, он для этого его идея рамочная, чтобы на его основе, используя его потенциал, как закладывающего какой-то фундамент, работать вообще плотно с госорганами, меняя и укрепляя свои позиции, усиливая свои возможности для общественного контроля в той сфере, которая вас интересует. Спасибо. Ну, мы, я со своей стороны постараюсь вот, максимально да, проинформировать кого смогу. Надеюсь, что нам удастся хотя бы вот, вот это сделать, о чем мы с вами поговорили, да вот эти принципы и концептуальные основы заложить. Ну и до встречи тогда в парламенте, в рабочей группе при обсуждении законопроекта об общественном контроле. Всего доброго, удачи вам, здоровья, Евгений Александрович. Огромное-огромное спасибо. Огромное до свидания, спасибо. Светлана. Спасибо До свидания. До успехов.